А Итак, все, все, все. Все, все, а, все, все еще раз, и мы начинаем. Выбираем любую классную планету. У меня тут есть одна Катетаримус и, и Лифаф. Ну ладно, это еще не то. Давайте выберем. О, уже Да, давай Землю, как по настоящему. Как думаешь, травоядность или плотоядность? Мне кажется, плотоядность. Плотоядность. Да, мне кажется, так будет лучше. Минимум. Стандарт лучше поставим, чтобы, okay. чтобы у нас поинтереснее интереснее было. Назовем, например, при... Майнкрафт, но все <связываю> заказывают шорты на лишний <связываю> Шорты на Черт, она Алиэкспресс, все, начинает. <смех> начинается у нас вот такая вот хиновинка. Вот эта вот сценка, вот, я, я в спор играю. Лети, лети, камень, <с> лети, лети, камень. Правда, он упал на землю, совсем упал. он упал в воду. А они-то я не Вот это, конечно, я понимаю, падает, падает куда-то не может. Ты-ка, вы знаете, куда? В бездне. Но оказывается, это падает все время, мы. Собирай мяско. Мяско, мяско, мяско, впереди Мя... а давай, А давай скачаем для этого видео музыку к речкам Мартини, и она будет идти на этом ролике 10 часов. Давай! А еще там будет стейн, который я вам А еще у меня наконец-то разблокировалась в, клад... в кладках сообщества. Ура! О, офигеть, конечно. В общем, друзья, ты, наверное, спрашиваешь, почему я сейчас остановил видео, да? Да. А кто его знает? Я сейчас... Мне придется секундомер сбрасывать. Я больше, больше без мемов. У меня верена кладка сообщества теперь. В общем, друзья, больше без мемов. Этот вот сплэй будет уже, ну, реальным, ну, нормальным. согласись же? Да. В общем, давай, берем уже эту колбаску, или что это вообще такое? И и, и, и, и, странно, почему они такие маленькие, но такие большие? Так. Я тут делаю пост. Хорошо. Ну ты типа смотришь, да? Хорошо. Давай уже иди сюда. Что то стоишь? Типа. Разрушение. Да, да, да, разрушение. Ты, Ты смотришь сейчас, да? Да, я смотрю. Не, не, не, не надо. Я сейчас связалась с Дровоядным, а с Офигеть, они уже такие маленькие стали. Хоча она один. Блин, раз... меня... Дэнка лагает. Все Ой, отлагала. Все, меня отлагала. А вот он как вот раз похож на того, но... Его! Но он, он бессмысленный. Ты... ты выложил пост? Да, я выложил пост. Так, остановим. Смотрим. А сейчас просли. Я проголосовала, да, сработает. А почему ты не написал, что на моем канале? Типа зрители, чтобы поедать. Этот этап я открыл, другой, но, но все остальные этапы мы с вами будем проходить вместе. То есть три минуты мы потратили, чтобы пройти. Тот этап. И сюда... Сейчас тратим. Вот смотрите, какая красота. Э, красиво, скажите. Короче, все. Все, кажется, мой друг пришел. Вы его слышите? Друзья, если звука не будет, то я не буду выкладывать это видео. Оп. Так. Но, но, что у но... меня? У меня агрессия. Так. Но нужно поагрессировать кого-нибудь. Так. Это у нас одноногие. Они не очень. Вот. Что кушать, делать еще? Кушать, кушать, кушать. Вот. Да, да, да, да. Хочу жвать. А почему нет? Давай, давай, давай! О, все! А, кушаю. Кушаю. а вот и фрагмент. Пусться! Сейчас пять... 5... 20 минут! Пусться! А? Пусться! Давай снимаем видео где-то 19 минут, окей? Ок. Или 20. Давай 20. Сейчас всего лишь 5 минут ролика. Ну, так. Забираем этот днк. Вот, как вы видите. Большой доза. Да, конечно. Да, с это, конечно, очень старая игра. Она была сделана где-то 22 года назад примерно. А, не-не-не, не 22. Так, сейчас ты сюда. 22 минус 8. 14 лет где-то. Примерно. Так, они у нас кто? Но мо то тоже есть! Вот кто! Блин, мне мне дают... Да, Но я... то тоже есть! Зачем я это, блин, сделал? Блин! <связь> Да-да-да-да, <связь> вы за меня болеете, по Не, ну хейтеры не будут за тебя болеть. Хейтеры-то нет, хейтеры-то точно. Кстати, над моим выживанием на Майн легосе уже за некоторое время, давайте посмотрим, сколько прошло. Давай. я, я вернулся за ваш здоровье пустил на земле и забуду он... он за замотал пере... ох ты глаз здесь слушай надо пойти сдох со спойлером сдох я не могу Только с этого смотри что-то смотри что кот Так. В общем, друзья, я надеюсь, вам уже нравится этот выпуск, да? Да. Так, да, ролик уже идет 7 минут. Блин. Ничего страшного. Он долгий будет. Посмотри, сколько мы уже. Сколько там уже минут в бандикане. Когда пройдет 10 минут, я начну новое видео, а потом я, а потом я добавлю все это в видео. Понятно. А его как зовут? Да. Смотри, как здесь классно. Было. Да, красиво, да. Еще бы, если в школе бы и в институте, и на работе не пришла. Душа, извините, пожалуйста, что громкость была такая медленная. Так. Все, закончили. Подожди. Нужно как-то видеть нашу группу. Нормально, нормально, нормально, да. Нормально, нормально, нормально, нормально. Так. Нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально, нормально. Нормально, нормально. О, вот так вот, смотри, видно и минуты, и секунды. Так, друзья, вот еще собираем поесть. Я, кажется, пришел вот сюда. Что-то я тут немножко затупил. Пока. Офис, <смех> пожалуйста, открой редактор. У меня денег нет, давай сейчас пойдем вот к этому сушку и с него заработаем. Давай, держи он, пить, пить, пить, пить, пыть, пить, Опа. Попробуй теперь его убить. Не надо его убивать, ему лучше подружить. Подруги. Давайте когда мы.. Давайте когда мы есть, типа, то ролик закончится где-то. Ну, может быть, ролик лучше будет 1015 или 16. Понятно. Баймоход! <реклама> Так, идем. Сколько всего доступно? Вот это вот мой самый любимый ротик. Маша, ты... Мама, я Мальчик долбок! Посмотри на него! СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ СМЕХ мы тогда сделаем вот так. Ноги! Ноги! Собота! <смех> <Забор! смех> Все нормально, ноги. <смех> ноги! тоже вроде ничего. А Бухат уже не пролет. Он без коротких передач. Это что, мне?